Привет, ребята, блин, всем привет. Хай. Извините, я сейчас покакал. Я покакал в данный момент. Я сейчас покакал сильно, блин. Капец, конечно, без денег хотел покакать, тут вот покакал, блин, получилось. Капец, блин, радости нет блин, предела. О нет! О боже мой! Я был из тех, кто просто хотел тех, Ой, боже, с тех, кто же с Да! Да! Заткнись Заткнись, я говорю говно Дебил, блядь, ты чё, ебанусь? О, божечки, кошечки Эй, отдай, а пожалуйста, мой Айкас Ты дебил, ты даун, ты понимаешь, тупой, блядь, кусок дурака, блядь Иди читай О, книги, боже. набирайся ума Ты чё, ебану ты вообще, что ли? А чё такое? И ебануться на всю голову да? Бля, бля, хуй, а, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля давай не надо, чё? пожалуйста, ты давай, зачем ты это делаешь? Ты уже, пожалуйста, будь человек. Зато.